Здравствуйте, это Максим Шевченко. Сегодня у нас в гостях представитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, честно вам скажу, что на этих президентских выборах вы поразили всех. И вы поразили меня в том числе. Буду с вами откровенен. Я не ожидал, конечно, как и многие другие, что от КПРФ пойдет кандидатом на президентские выборы Павел Грудинин, бизнесмен и известный, защитник малого среднего бизнеса в России, но все-таки человек, которого никто не ассоциировал с коммунизмом и с коммунистами, потому что у нас принято считать, что бизнес это, как говорится, не коммунисты, а коммунисты против бизнеса. Как вот вам пришла идея в голову выдвинуть Грудинина? Я должен сказать, когда я поставил этот вопрос перед нашим активом, то практически почти все согласились, что это будет лучший выбор, но я прекрасно как политик понимаю, нужна кандидатура, нужна программа, нужно единство действий всех сил и надо очень мощно трудиться с каждым гражданином для того, чтобы представить его опыт и нашу команду. Без сильной команды, без ясной программы, без мощной политической поддержки сегодня вылезти невозможно. В данном случае сложился широкий народный блок, и президент с его партией власти и своими подручными. Вот реальный конкурс сейчас идет между той командой и нашей. Что касается соперничества Путин, Жириновский, Дама от дома 2 и Титов, вы понимаете, это пародия, это позорит и страну, и выборы. Тут нет никакого выбора. Поэтому, на мой взгляд, вот выдвижение Грудинина и нашей программы означает, Подлинные выборы и возможность их провести честно и достойно. Это укрепляет суверенитет страны, это легитимизирует выборы, это дает полную возможность гражданам выбирать. И явка будет значительно выше. На мой взгляд, это выгодно и Путину. Это выгодно, если она серьезная, и партия власти. Но главное это выгодно нашей стране. Геннадий Андреевич, вот я хочу вам продемонстрировать. Вот для того, чтобы эту программу представить, мы выпустили вот газета, mm -hmm. это наша правда, газета «Столетняя история». Говорят, что арестован тираж был, да? А, в одном месте в этом в Новосибирске, я пообъясню почему. Но Обратите внимание, вот реальная программа, его 20 шагов к достойной жизни каждого человека. Каждого человека. Его реальные объекты созданы, уникальные производства, школа, детские сады, парки, зона отдыха, храм. И его интервью с прекрасной фотографией. Вот мы 10-миллионный тираж выпустили. Я был уверен, что все обрадуются. Обрадуются почему? Мы как партии, мы как объединение обязаны граждан проинформировать, кто идет, с какой программой, какие результаты. Ведь настолько перепугались, что в Новосибирске арестовали. Но там и другая причина. В Новосибирске причина. где губ... мэр-коммунист? А, мэр-коммунист раз. Локоть состоялся как крупный руководитель. Третий по величине города – это столица Сибири. А кто же арестовал-то, если лицеглавный? А, да. Самое любопытное. Когда мне сказали, что 200 тысяч тираж арестован, я сказал, не может быть полицейских выборов. Срочно позвонил кто. Оказывается, приехала полиция. Спрашиваю, кто приказ отдавал. Молчат. Какое решение? Избирательной комиссии не собиралась. Говорят, комиссия. Тогда на каком основании арестовывается? Телефонное право. Я звоню Панф... Панфиловой и его первого заместителю. Якобы там нет выходных данных, тут есть все выходные данные угу. и так далее. Вот агитационный материал, я говорю, это информационный материал. Это мы здесь, ни этого. один из нашего блока не сказал, голосуйте за Рудинин. Такие материалы висят по всей стране. Висит портрет Путина, сильный президент, сильная Россия. Я за сильную Россию, но умную, образованную, современную, демократичную. И в этом отношении, я уверен, что мы отобьем эти 200 тысяч, но она разошлась по всей стране. Уже роздано везде, и в Москве, и в Ленинграде, и в Питере, и на Северном Кавказе. какой? 10 миллионов. 10 миллионов. Наша задача, чтобы каждая семья, вот я очень прошу, вас многие смотрят, чтобы сели дома спокойно, познакомились, кто он, почему он идет, что он сделал, что он построил, каким образом добивался этого результата. Мы все желаем, чтобы это было сделано искренне и достойно. Я призываю всех своих сторонников и избирателей не скатываться до грязи, не скатываться до этих арестов, до этих грязных картинок, в том числе интернете. Не скатываться. Нам нужны такие выборы, которые позволили утвердить нашу команду, программу и достойно выйти из кризиса. Сейчас страну обложили со всех сторон. Мы должны все сделать, чтобы в стране все прошло настолько убедительно и уверенно, чтобы окрепла э, наша держава. Для меня главная партия России. Любой голос, поданный за нашу программу, нашу команду, за Грудинина, в данном случае, он укрепляет наши позиции. Геонид Андреевич, позвольте я перейду к некой детализации Давайте. вашего политического союза. Значит, вот... А... Уже э, в социальных сетях, в средствах массовой информации достаточно много публикаций относительно того, что, не, что, мол, не все чисто в бизнесе у Павла Николаевича и у совхоза имени Ленина. Вот я пойду по порядку. Первый вопрос, вы наверняка в курсе, это ваш стратегический партнер, поэтому вы наверняка все это знаете. Первое: говорят, что совхоз имени Ленина, это прямо вот обвиняют его в этом, э, зарабатывает деньги не на торговле сельхозпродукцией, а на... Сдачи земли в аренду, условно говоря. Там, вот, там, называют фамилии Галаровых еще какие-то. Много чего пишут. Вот э, первый вопрос. Вы э, как лидер КПРФ, крупнейшей оппозиционной парламентской партии левой страны, уверены в вашем партнере, политическом союзнике? Вы по кольцу вокруг Москвы ездили? Да. 108 километров. Все распродали, раздали, растащили, уничтожили, даже теплицы прекрасны. Это хозяйство выжило. На 108 километров одно. В Ленинском районе было много хозяйств. Это спасли. Спас Грудинин. Давали по 50 тысяч долларов за сотку. Засунь карман и выезжай куда хочешь. Судили, три года отбивались, сто раз проверяли, все прочесали, что только не делали. Выстояли, выдержали, коллектив спас и создал уникальное производство и супер городок. Памятник надо ставить, награждать за это дело. Приглашал туда и президента, и премьера, приглашал всех, альбомы издал. Десять лет строим эти уникальные объекты. Каждый день ездили, проверяли, смотрели. Что касается производства, смотрю... Уважаемый журналист задает вопрос, а как вашей доярки будет руководить страной? У него нет доярок. У него создана лучшая стране роботизированная ферма, блестящая с уникальным опытом. 10 тысяч литров надое от коровы. Ведь это прекрасный доход. У него самое большое поле клубники в стране. Клубника дает... По тысячу-тысячу сто центнеров собирали тонн. Э, Я, честно 200, говоря, не знаю, много это или мало. Нет, это ну, 250 миллионов доход. Годовой. Два дохода mm -hmm. от клубники. Великолепный детский сад. У него прекрасный, э, организованный социальный быт. Вы посмотрите, какая переработка всех фруктов, овощей. В целом сельхозпродукции. Причем у него соки, которые можно давать в любом детском саду. А не без этих самых консервантов, которые гробят любую продукцию. Он собрал у себя лучшие сорта яблонь со всей центральной Аренды земли это не главное вы Извините, на земле это сад лучший. Тимиряде позавидует. 150 видов сортов, райониных в центре, 50 видов кустарников цветущих. И все идет, дело, переработку. Он организовал. А, агротуризм, дети в очереди стоят для того, чтобы. Школа производственным обучением, она в стране единственная такая. Все направлено на труд, на работу. Деньги, которые получают, все вложено в это производство. Проверяли, ездили, доказывали и так далее. Я вдруг читаю, оказывается, он торгует и клубникой и турецкой. Идите, спросите, пол Москвы приезжали туда работать, по полторы-две тысячи в сезон приезжали, они там хорошо зарабатывали, они семьей у конце увозили пару ведер клубники, заработанные, каждая десятая лукошка твое, если ты собираешь. На мой взгляд, все было настолько очевидно и важно. Ведь они проверяли, смотрели, Ведь, и вдруг... А вот, вот эта земля все-таки, девелоперство. Я, я, самое, земля, я не помню, около 2000 гектаров, которые находятся под сельхозугодием и дает основной доход. То есть остальное, это все... Я тоже а считаю, да. что ничего тут такого нет. И, и, и, и, тут ничего нет. Ни такого, ни такого нет. Тогда второй вопрос по, по Грудинину. Уже замучили всех вопросами об иностранных счетах. Уже и Павел Николаевич сам рассказывал. И вот хотел узнать ваше видение этой ситуации. Павел Николаевич очень доходчиво всем объяснил. Он деловой человек, получает приличную зарплату. Как и любой деловой человек с утра до вечера пашет, даже отдохнуть некуда. Таким людям, мягко говоря, тратить особо не на что. У него нет ни яхт, ни дворцов, ни самолетов, ничего. Живет там же в доме. В том же доме, в котором его работник жил. Кстати, у него хорошее строительное подразделение, они строят прекрасное жилье. Это тоже хороший заработок, надо иметь в виду. Вот. Что касается счетов, у него близкие болели и тяжело болели. 25 миллионов в оценки в рублях, которые он там перевел и помогал и продолжает помогать лечить своих. Ну, деловой человек, 25 миллионов рублей. Вы понимаете, это деньги, которые вполне возможны для такой операции. Но ну, когда приходят и орут 7,5 миллиардов, 5 миллиардов, я был потрясен. На государственном телевидении они знают, мы им отправили все документы и счета, все знают, что 25 миллионов рублей, это та сумма, которая у Грудинна была на иностранных счетах. Никто из них ни словечко не сказал. Жириновский орет 7,5 миллиардов. Это чистая ложь, а мягко говоря, это дури глупость. А вот вы видели на «России-24» такой был сюжет? Я видел, я видел сюжет и у Соловьева, и на «России-24», видел и на других каналах. Это хорошо подготовленная провокация, которая вообще недостойна государству телевидения. Против меня в свое время издавали газету «Не дай бог» в Финляндии. Помню прекрасно. Нанимали, я знаю, кто ее выпускал. Развозили по ящикам, раздавали. У меня мать учительница, которая полвека отработала в школе, она говорит, я тебя учила, ты же с медалью окончил, великолепно вузы и академию, что они с тобой делают? Я ее неделю откачу. а это на государственном телевидении. Вы вечером уже, вы уже заявили про собрали, протест. заявили протест. А кому и вот вы со... встречались? Я... с с Эрнстом? Там я или, со да. всеми переговорил. Я отправил им свое заявление. Вы лично? Я отправ... с ними? отправил и разговаривал лично, отправил этому самому и президенту. Разговаривал с Панфиловой и сказал, я вам отправил одно заявление, второе, погодите, третье. Вы мне хоть дайте официальный ответ, почему вы участвуете в этой отвратительной кампании? Она может? не вам не нужна, она президенту не нужна, она порочит страну, она у нас возвращает в лихие, грязные, мерзкие 90-е. Зачем нам на фоне санкций дикого давления вы превращаете в эту выбранную кампанию в очередную Факт. грязную кухню? Пока официальных ответов я не получил. Но Они официальные. И неофициальные разговоры со всеми состояли. Сказали вы, вы правят. Посмотрим. Геннадий Андреевич, смотрите, КПРФ известна своим достаточно боевым человеческим потенциалом. Люди за Сталина, люди за Ленина, люди за, за советский строй. И прямо скажем... Большая часть электората КПРФ у нас не ассоциируется с понятием бизнес, современный бизнес. Вот так поговоришь, особенно с людьми старшего поколения, будут выступать против частной собственности, против бизнеса. Как вы объяснили партии, союз все-таки с я, бизнесменом? Я давно объяснил партии, что одна из главных причин поражения ССР и КПСС, это вовремя сумели провести реформы, ну наподобие реформ Дон -Сиопина. Дэн Сиопин был дважды сослан. Собрались 15 высших руководителей. Все были в ходе культурной революции наказаны. И у всех чесались руки. Он сказал, мы потеряем все. Вот 4 модернизации и вперед. Мао на 70% прав, на 30% не прав. И показали, как можно двигаться вперед. Ленинско-сталинская модернизация дала... За 20 лет средние темпы 15-16%, китайское 10-12%. Ведь Ленин хрипел, убеждал своих соратников ввести новую экономическую политику. Примирить частную, государственную. Второй виток гражданской войны начинался. Он доказывал, убеждал, у нас государственная власть, у нас армия, у нас управление, у нас кадры. Иначе мы потеряем страну. У нас НЭП-2 сейчас просто просится. И Грудинин показал, что можно решать эти проблемы в небольшом соцгородке, удовлетворяя потребности человека. Ведь у него самая высокая зарплата в стране 78 тысяч, решая социальные Средняя проблемы. Зарплаты развивая... в его совхозе месяца. Да. В но То не бросили ли ни ли одного Андрей ребенка, Андреевич? ни одного старика. Все чувствуют сам себя достойно. На мой взгляд, вот. Это сегодня выход из сложившейся ситуации. В социально-экономической. Социально социально-экономической. И я уверен, что та новая модернизация, которую предложили в программе Грудинина, она реализуема. Ведь мы ее начинали с Примакову, Маслякову и Гераченко. Ведь страна ножки в пропасть висела. Тогда мы подготовили закон о народных предприятиях. 200 народных предприятий сегодня стали лучшими. Я попросил срочно наших, мы подготовили 10 фильм о уникальной рабочих предприятия. Попросил, поставьте и на сайт, и смотрите. Где рабочие и имеют долю, да, там прибыли, и, акции. Имеют, рабочую долю имеют. Там Члены каждый коллектива. руководитель завязан за средней зарплаты, от средней зарплаты исчисляет всем остальным. Там все заинтересованы работать. А а хозяйство, а не это коллективное хозяйство, там разные формы. Угу. Но у нас есть уникальный фильм, как э, Казанков Европу покорил. Я это предприятие, Мариэл, похожее, только животноводческого профиля. Мариал объединение Звениговское Казанков возглавляет. Тоже руководитель? Ну, нас всем известной в стране известный. Да. речь. Просто а сейчас одну, одну фразу, детали, одну, фразу да. одну фразу. Ведь три года от бандитов отбивались. Отбивались стране, от, Маркелова, от, Маркелова, от Маркелова, от губернатора. Его уже посадили. Ведь я вынужден был две тысячи народу собирать, везти в Мариэл, чтобы отбить от бандитов это предприятие. Оно сейчас лучшее в Европе, оно недавно свою продукцию представляло, вся продукция сделана по советским ГОСТам. 32 вида мясных изделий, все получили золото, и серебро и главный кубок. Говорил, покажите этот фильм, привезите туда людей. Я там в прошлом году проводил э, всероссийский семинар, 1500 человек собирал и говорил, говорит, смотрите. Своих 200 транспортных единиц, 600 магазинов, где, где от Удмуртии до Ульяновска свои магазины. Смотрите, Это все можно сделать. Но политологи разные пишут о том, что якобы, якобы подчеркиваю, вот выдвижение Грудинина оттолкнет основной электорат КПРФ от голосования за единого кандидата от значит, левой демократической оппозиции. Я, вы, я, я уверен, то, что, что? во-первых, не оттолкнет. А Во-вторых, мне люди верят. Я их не обманывал никогда. Это правда. Я обратился к ним и сказал: присмотритесь и прислушайтесь. Мы можем это сделать. То есть реально в новая рамка Экономическая СИКО. политика возможна. Это Она новый не просто поворот возможна. такой лечится. Она стучится во все двери и окна. Она демонстрирует реальные результаты. Она показывает, что это можно. И не только у, у, самой, у нас ну, такое же крупнейшее хозяйство на Ставрополье. Богачев Иван Андреевич, уникальное хозяйство, получил урожай зерна больше, чем вся Калужская область. Поезжайте, посмотрите, да, школы, Андрей. дети, производство, суперсовременные технологии. И коллектив живет как единая семья. Мы обязательно пойдем посмотрим. Хотелось бы, смотрите, про политику вопрос. Но еще вопрос. раз, да. я прошу вас. Мы подготовили фильм, где 7 лучших таких. Он всего идет 14 минут. Включите у себя. Покажем сюда. Пусть ваши. люди посмотрят. Это не, не только Грудинин. Это можно сделать везде. Смотрите, Нужна Ильянович. политическая воля и властные рычаги. Значит, про политический вопрос. Это очень важно, мне так кажется. Для понимания, фактически КПРФ, сделав этот неожиданный демократический поворот, для многих неожиданный союз значит, с представителями малого и среднего бизнеса, вы не просто входите, а вторгаетесь на ту территорию, которая традиционно закреплена была за «Единой Россией», которая якобы через опору России защищает бизнес. Значит, «Деловая Россия» Бориса Титова, который тоже защищает бизнес. Значит, там Жириновский выступал в поддержку бизнесменов. То есть вы на самом деле, вы же нарушаете правила игры, которые у установили. Левые должны ходить с портретами Сталина-Ленина, что не отменяет, естественно, и так люди будут ходить и, и чествовать память Ленина-Сталина. Но вы буквально вторгаетесь туда. Вот как вы дальше видите развитие вот этой темы защиты бизнеса? Ведь Грудинин известен в стране не как коммунист. Он известен в стране как человек, его ролики уже набирали огромное количество просмотров еще до заявления. Как человек, который, невзирая на лица, защищал интересы национальной буржуазии, так это назовем, малого-среднего бизнеса. Коммунист в переводе на русский язык общественный. Это когда общественные интересы ставятся выше, вот таких меркантильных. Это принципиально важно, соответствует нашему национальному характеру, нашей вере и вековым традициям. Это надо помнить. Что касается коммунистов, они добивались больших успехов, когда был прочный союз коммунистов беспартийных. Я всегда выступал за этот союз. Что касается целого подхода, на мой взгляд, если бы нам удалось в 90-е годы реализовать идею и провести разрушение во многом торговли, бытовки, Сфера обслуживания, легкой, текстильной, кожевенной, обувной, ряд еще это бытовой. Мы бы были впереди планеты всех. Государству надо оставить контроль за теми отраслями, которые обеспечивают себестоимость продукции. Энергетика, транспорт, системы связи, управления, То, что обеспечивает вашу безопасность личную и общественную. Государство должно быть наставником, помощникам и отвечать за воспитание в целом, оно не может стоять с стороны и смотреть, как разрушают целое молодое поколение. Что касается малого-среднего и бизнеса, он активно бы работал, не надо было разваливать коллективные хозяйства, дополнили бы крестьянскими подворьями, фермами, они бы дополняли и они бы создали вот тот Колорит, который защита внутреннего рынка, протекционизм. Это, я извиняюсь, это абсолютно правильно. Конечно. В мире все защищают. Я проводил Кроме пленум нас. о народных предприятиях. Доказывал, что народные предприятия в Испании, в той же Америке, народные предприятия в Финляндии, Но как они работают, в как я они, конечно, коммуны такие. Они просто абсолютно правильно. Очень успешные предприятия. Не агрофорды. просто успешные. А это как никогда соответствует нашему характеру национальному. Нашей погоде, нашей культуре. Разделили землю на куски, стал выращивать. Град прошел, ты ни с чем сидишь. А крупное хозяйство, и животноводство, и полеводство, и садоводство, и мастерские, и пятое, и десятое. В крупном хозяйстве есть 50 видов профессий, которые требуют высшего образования. Лукашенко пошел. Я сделал два фильма «Почему не показывают деревню» этот фильм. У нас не показали так. Почему Лукашенко получил классный урожай? Почему построил полторы тысячи агрогородков? Почему спас свою землю и накормил не только республику, ее продовольствие с удовольствием покупает кормит, у, да, молочком. Мы бы молочка. могли с вами кормить своих 150 миллионов, еще 500 миллионов отборными продуктами в очередь Иген, бы планета Иген, стояла. Иген а у Иген, нас 41 Иген. миллион гектар зарос бурьяном и чертополохом. Про ваши отношения с Путиным и с Кремлем первое. Вы давно достаточно критикуете власть, но все-таки сейчас я считаю, что впервые, по большому счету, власть очень сильно напряглась, начиная с 90-х годов на КПРФ. Вот ваше отношение к Путину и с какими, как говорится, чувствами вы, как лидер партии, ваш кандидат, как бы, бросают вызов? Опытному политику Владимиру Путину. Я не вижу выхода страны, Которая придерживается правой идеологии. Не вижу. Либеральная правая идеология для России смертельна. И считаю, и могу доказать, Как математика, как философ, как политик. Путин на том фланге наиболее способный И грамотный человек. Он оказался заложником своей команды. Хорошо, когда да. Командир не сдает своих подчиненных, но он должен их оценивать по результатам. Они завалили 10 из 11 его указов. Я бы разобрался с картой. Он обязан был это сделать. Обязан. Почему не выполнили? Вот сейчас был Гайдаровский форум. Ушли от всех проблем. Рассматривали. Новые технологии, но ни копейки не дали на науку дополнительное образование. Хотя полтора триллиона дополнительных доходов вот-вот начнем делить. У него команда не соответствует новым вызовам и проблемам. Она держится за свой кошелек и свои яхты. Она боится вот сейчас расследования американского, вздрагивает и думает плохо спят. Они побежали кто на Мальту, кто куда, за дополнительными паспортами и прочее. Ему надо принимать решения. Что касается политических отношений, я сосед Ельцина был. Я курировал Москву. Он мне предлагал любой кабинет. Когда он стал предавать страну и все святое, я сказал, я скорее застрелюсь вот, А у вас Путин, бывают личные какие-то встречи, диалоги. Я, сейчас я скажу. Да, да. Путин, когда пришел, я под первым его обращением подпишусь. Сильная страна, опытная, грамотная, образованная. Его. Один из указов это первая крупная Майские попытка, указаны, первая, нарисовать план, программу на 6 лет вперед с конкретными показателями и конкретными ответственными. Он обязан был в каждом послании анализировать, как идет выполнение, почему не выполняет. Кто не выполняет, спросить, отстранить, поставить нового в этом отношении. Что касается диалога, любая война заканчивается диалогом. Я сторонник вести Полноценный диалог. Путин склонен к этому диалогу. То есть вы не умеет... ощущаете, что вот война против КПРФ это именно путинская позиция? Нет. Я хочу сказать, разрушение левого фланга на фоне омерзительной политики, которую протаскивает Жириновский и Дама-2, для страны тоже смертельно опасно. Можно было выстроить левоцентристскую политику. Можно было вести полноценный диалог, можно было создать госсовет, где были наиболее талантливые грамотные люди. После дефолта, я после расстрела парламента с 1993 -го года с Ельцином не разговаривал. У нас во дворе бой был, одни пришли с ним разбираться, вторые со мной и так далее. Не разговаривал. Но когда дефолт случился, прихожу, вдруг поднимаю первую Кремлевку, Ельцин не подороже, что будем делать? Я говорю, баррель нефти стоит 12-14 долларов. Он до конца года не поднимется. Толстоволютных резервов меньше 8 миллиардов, на чем стипендии зарплаты. Вы всех разорили, весь средний класс вы разорили. В Москве к вечеру будет 400 тысяч безработных. Они будут ждать одни сутки. Через двое суток начнется гражданка. Мы должны немедленно сесть и договориться, кто будет руководителем. Кстати, собрал в течение трех часов. Три часа сидели, уговаривали, я Примакова уговаривал, а Маслякова потом вместе уговаривали, потом Геройщенко и прочее. Они согласились, Примаков царство небесное, и мы Маслюков ушли из жизни, гениальные люди, им надо поклониться в пояс, что они тогда сделали, они подвиг совершили. Они согласились, и мы каждый вечер собирались, готовили, ночью писали. Была, на самом утром, деле, политика, утром принимали это было правительство национального единства такой. Вот получилось. это и был прообраз. Я бы на месте Путина, видя всю эту свору, которая окружила, видя, какие сейчас спецоперации проводятся, создал бы внутри страны обстановку которые позволили бы вести полноценный диалог и присмотреться к этой программе. хозяйству Городинина, Казанкова, наших товарищей других. Обобщить этот опыт, заставить внедрить, провести вместе... Будет у вас встреча с президентом? Будет -го обязательно, года. но, понимаете, я еще раз хочу. Но меня смущает, я вот посмотрел на нектосайты, пошла грязь и мерзость. Обращаюсь к своим сторонникам, своему штабам и активам. Категорически! Я против такого подхода. Мы должны найти решение проблем, а не унижать никого и друг друга, тем более подрывать э, достоинство и государственную власть. Мы обязаны все сделать, чтобы справиться с этими вызовом. Нас обложили сейчас со всех сторон. Ситуация хуже, чем в 1991 году. Хуже. Тогда НАТО стояло черти где. Я в Германии служил, со мной немцы, через здорову здоровались. Я полковник советской армии. А сейчас в Прибалтике, на Донбассе, на Ближнем да, Востоке. Да, Не просто плотную У ворот Ленинграда стоят. 140 километров до Ленинграда. Если с этой линии фашисты начинали войну, обстановка была совсем другая. Геонид Андреевич, да. смотрите, а, значит, ваша позиция по Путину понятна. По я я за диалог. И считаю, что он в состоянии, он должен ее вести. И мы обязаны собираться искать решение. Я за это выступал и всегда выступаю. А, Я... Администрация президента? Вы, Вы знаете, находитесь на контакте, консультируетесь? там, Нет, там разные башни. Там есть люди, которые прекрасно понимают, что происходит. С огромным интересом с этим знакомят. Есть те, кто остались в 90-х. Есть просто чернушные политтехнологи, которые на этой грязи и вражде зарабатывают. Я, например, если взять вот правительство, там три фракции. Есть те, которые непосредственно работают с Путиным. Шойгу грамотный, сильный, управленец, руководитель. Многое делает для армии. Вот. Колокольцев знает работу полиции, милиции. Сам прошел все ступеньки. Хотел, чтобы ее авторитет рос, и чтобы преступность, коррупция боролись. Бастрыкин. Многое делает для того, чтобы победить все эти ну, меры. А ]BLANK. они непосредственно на него уходят. Они, это его кадры. Тот же Лавров, который проводит внешнюю политику. Бортникова там. Грам... Бортников исключительно грамотный. Нам докладывал ситуацию и э, понимает. Но если взять финансово-экономический блок, ну там, как они в 90-х годах правили, вот посмотрите, кого э, Даву, в Давоз вызвали. Дворкович, Кудрин и Орешкин. Ну и что они оттуда привезут? Я был в Довосе, я знаю эту ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, или министры, которые рот боятся открыть, они боятся, это, подбирать надо сильную команду, способную реализовать. Надо усилить контроль депутатский за назначениями. Если бы собеседование кандидатов в министры, Проходил каждый в двух комитетах профильных Думы и Совет Федерации. Никогда Сердюков не появился бы. Никогда. Никогда, уверяю. Не пропустили его. Даже если бы он друг, сват и брат, и кто бы ни был. На мой взгляд, тут требуется ремонт управленческой машины. Мы его и предлагаем. Реально предлагаем. Геннадий Андреевич. А, и все-таки, знаете, вот часто приходится слышать от ваших недоброжелателей что вы корректируете свою позицию с администрацией президента, с Кремлем. Как вы это прокомментируете? Главный документ, который доказывает о том, что это далеко не так, бюджет страны. Я голосовал за бюджет, который мы готовили вместе с Примаковым, Масляковым и Герасим. А с тех пор всегда... За, я за бюджет, который команда это готовила, ни разу не голосовал, слава сказать. И у нашей фракции никто не голосовал. Мы предложили бюджет развития. Он реально сформируется. И Грудинин представляет как. И можно сделать. 25 триллионов. С этого начинается развитие. А у нас он топчится 15, 16, 16, 15. Обесценивается деньги. у нас четвертый год подряд народ не нищает. Ну как ты можешь развивать товарные производства, когда у тебя нет покупателей? Средняя покупка все время сокращается. Дети войны, это. Я не могу глаза смотреть. Это позор. В деревне 8-9 тысяч, в городе 10, 13 максимум. Ну что можно найти? А где взять ресурсы, чтобы поднять? Да, зарплаты? Не, ну что вы, ресурсы? Вот, у, вас, говорят... у нас богатейшая страна мира. Да это, это полный трех. А инфляции не будет, они говорят, если поднять зарплаты, Есть, извини, популисты, зарплат. инфляция а. будет. Ну, прежде всего, у нас 10 тысяч рудников. Почему не работают на 15 карманов? Это национальное богатство. Они должны работать на всех. Мы в этом отношении самые богатые люди. Я не вижу проблемы тут. Главное Почему дело, только, границу, только в нашей в нефтегазовой стране мы равняемся... Э -э Норвегии от нефти и газа все получают. Да, в Саудовской Аравии все получают. Везде все получают, а у нас нет. Почему у нас 41 миллион гитару? Бро... Не совсем все. Получается, ну, семья королевская, а остальную массу. Но родился ребенок, ему сразу. Есть. В Норвегии все, тут вопрос нет. нет. Это социалисты. Но ему сразу роди... Нет, местные социалисты. тоже помог У нас можно решить. У нас, у нас, например, мы половину запасов чистой пресной воды. Дайте мне возможность, я вам организую. Pues главное, чтобы страну не разворовывали. Я так понимаю, вашу позицию. Всем не только. Всем хватит. Нормально. Почему только у нас прогрессивная шкала налога не действует? Если вы соберете, с богатых нужно, а бедных освободить, вы получите 3-4 триллиона дополнительно. Ну, и царское время, и советское время была монополия на спиртоводочной промышленности. Царская царское 100 живых денег, которые вечером получали, 35 давала эта строчка. Советская советское 25 примерно. Сейчас, сейчас рубля не дает. Это живые деньги, решите, во-первых, паленой водки не будет, вы будете продукты, если сейчас убрать фальшивые продукты, через две недели голод начнется. С кем для вас э, невозможна коалиция? Вот, допустим, завтра к вам кто-то приходит, говорит, вот, Геннадий Ильич, мы тоже патриоты, любим страну, хотим в коалицию. Кому вы скажете «нет»? У меня тут свой принцип и подход. Я предложил 6-7 пунктов, которые вы обязаны выполнить. Их можно прочитать. Если вы пришли в коалицию, можно объединить на реальные. Вот наша программа. Смотрите, читайте, смотрите. Ну, допустим, монархисты к вам приходят, говорят, ну, мы и... там любим страну, хотим быть вместе с коммунистами. Нет, нет. Ну, дело не в этом. Они считают, у них свое отношение к монархии. Но не видят. Что Россию обложили со всех сторон, и она хоть в трудном положении. Они за ее независимость и за свободу. Я могу рассказать историю, как накануне войны это было. Сталин понял и почувствовал, что надо срочно искать примирение. Кстати, примирился с Кулаками в 1934 году. Сделали целый ряд шагов на встречу. Правильно. В 1935 по сути дела, извинились перед казаками. В 1936-м уже были сформированы две казачьи дивизии. В 1939-м с крупным капиталом, в начале войны со священниками, а после 1945-го победного открыл ворота от всех, кто уехал из страны. Возвращайтесь, никаких вопросов. Он понимал, что надо собережать и консолидировать. Что ж мы сейчас будем? Мы можем спорить по судьбе монархии той эпохи, но она сгорела. Ее восстановили в новой форме СССР. Мы все родом из той эпохи, и надо ей, надо взять все лучшее и гордиться, поэтому надо искать решение, а так можно сидеть спорить, сколько У вас угодно. получается такая широкая демократическая патриотическая картина. Да, да. я То сторонник есть... народно-патриотической позиции и уверяю вас, уверяю, она позволит стране и уберечь себя от оранжевой проказы, и от новых глобалистов и будет вполне конкурентоспособной. А вы оранжевую угрозу считаете актуальной? Абсолютно. Но если у вас народ нищает 40 месяцев подряд, если у вас не работает производство, если у вас доход, прибыль за прошлый год сократилась на 10%, а в строительстве на 30%, если раздавили тысячи предприятий малого среднего бизнеса, если талантливые люди бегут из страны, а не наоборот, если те, кто набил карманы, вывозят капитал и не вкладывают сюда, ждите больших неприятностей. Я бы, по крайней мере, по каждому из этого направлений принял вместе с Грудининым очень взвешенное решение. С Киренко у вас есть контакт? Есть со всеми контакт. И это правильно. Он занимается политическим процессом, он занимается и так далее. Я бы на месте власти выстроил политическую систему, которая соответствовала бы нашей истории духу и характеру новой Польши». На левом фланге всегда будет сильная, умная и грамотная организация. Но для этого надо не заниматься ее уничтожением, не натравливать и не создавать лживые партии и прочее, а заниматься подготовкой кадров. Вот они за последнее время, мне казалось, эта линия пробьет дорогу. Нас не приглашали на разные молодежные форумы. Вот сейчас... Территория смыслов была, мы участвовали третий год. Посмотрите, наша команда. Наши молодежные лидеры, и Афонин, и Новиков, и Тайсаев, и Володя Исаков, и Дроба, приезжали туда. Наша молодежная команда была на фестивале. Этот всемирный фестиваль состоялся благодаря нам. Они все видели, как блестящие работали. Там было 30 тысяч. Были все губернаторы, когда вышел руководитель демократической молодежи сказал, я приехал в страну Великого Октября, лет я будет отмечать, страну-победительницу. Я горжусь, что мы здесь проводим свой фестиваль. Все 30 тысяч стали, аплодировали. Мне губернатор говорит, что случилось? Я говорю, молодежь-то вообще в мире. А, молодежь-то в мире левая. Левая, Абсолютно. Сейчас опрос провели, американцы охнули. 44% молодых людей больше отдали предпочтение социалистической системе, в Америке. А у нас сама природа, обстановка, пространство, оно обязывает коллективным осмыслением, характер русского человека. Ведь мы не порушили с вами ни одной веры, ни одной культуры, ни одного скальпа не сняли, никого не унизили, гордиться надо. А прослойка русских сокращается, было 82%, сейчас осталось 75%. Это крайне опасно для всех народов. Русские области вымирают в полтора раза быстрее, чем многие остальные. Нам надо... Это, это срочно. Хорошо, повторять. Геннадий Андреевич, смотрите, вот э, на многих выборах вы критиковали власть за использование административного ресурса. Значит, против кандидатов от КПРФ, парламентские выборы и так далее. Сейчас вы опасаетесь использования адмресурса, фальсификации неправильных подсчетов? И что вы будете делать? в случае, если э, ваши наблюдатели заявят о массовых фальсификациях, Я считаю, нужен общенациональный контроль за выборами. И надо обратиться от нашего штаба ко всем. Мы все в этом заинтересованы. В том числе и Путин в этом заинтересован, Абсолютно заинтересован. Но когда у тебя столько жулья, надеяться, что оно будет честно подсчитывать, я не наивный человек. Когда у вас сидит... Под следствием 6 губернаторов, сотню мэров и главных чиновников посадили. Когда у вас немерено этих чиновников и что он будет сидеть, надо поднести э, подарок. Вот не успели газету прикрыть на Сибирске в Ростове. Они там у нас воровали, голоса приписывали. Сейчас уже они первые поднялись. Давайте мы будем арестовывать, запрещать и прочее. Поэтому за этой публикой нужен контроль и снизу и сверху. На мой взгляд, в ходе выборов, в том числе и думских, многие местные власти выпряглись. Ну, в той же Мордовии. Сидел Меркушкин, 90 с лишним процент. Новый пришел, примерно то же самое, 88%. Конечно, он начальнику будет писать 90-92. Конечно, это полная чушь. Но если бы я был руководителем, я бы на второй день выгнал того, кто такой результат дал. Немедленно выгнал. И наказал бы, и сказал, что ж ты позволишь всех, на что мне нужны ваши ворованные голоса. Ведь голоса ворованные, это полномочия, это средства, это ресурсы, это распределение бюджета. Это преступление в особо крупном размере. За него надо не просто сажать. То есть вы считаете, что сегодня Путин заинтересован в по-настоящему демократической процедуре Я... и в реальном подсчете голосов? В принципе, да. Если желают массовых полноценных легитимных выборов. В этом заинтересован Путин, заинтересованы мы, заинтересовано все общество, заинтересованы деловые круги. Это будет спло... принесет сплочение общества, массовое голосование и поддержка нашей позиции по Крыму. лучшее тому подтверждение. Лучшие. Там же вы знаете, 30 тысяч почти солдат было, офицеров украинской армии. Да, я, и нашей. я был там, Не, я знаю. И Мои все были. Ни один автомат, ни одна пушка не выстрелила. Вот эта воля коллективная граждан остановила самых прово крупных провокаторов и сумасшедших. Нам сейчас позарез нужно это продемонстрировать перед всем враждебным окружением. Оно реально, это окружение. Последний вопрос, наверное. А, на какой реальный результат вы рассчитываете? Почему я задаю вопрос с таким акцентированием. Ведь Павел Николаевич Грудин, при всем уважении к нему как бизнесмену, к общественному деятелю, в политике такого масштаба, я не беру местные выборы, новичок. И появление его многим воспринимается достаточно спонтанно. Вот в отличие от вас, от человека искушенного в политике уже. Все-таки есть, конечно, сомнение, что так сходу он сможет взять и одолеть такого опытного. Политика, как Путин, на которого еще работает вся административная бюрократическая и пропагандистская машина страны. Все-таки вот, Максим. вот как бы реальная ваша перспектива. Я родился в великую советскую эпоху и горжусь этим. Было почти 20 миллионов коммунистов. Все командиры полков, дивизий, все крупные директора и специалисты управлять. Когда не стало внутреннего доверия к курсу и политике? то многое стало расползаться. Если хотите, чтобы ситуация выровнялась, то исключительно важно установить нормальный диалог на основе идеи созидания, созидательной программы. Речь не идет, что один Грудинин вот придет и все будет вершить. Это ненормально. Почему меня назначили руководителем Высшего Совета? Потому что да, я опытный политик. Почему... Мы прямо заявляем, что программа наша реалистична, потому что мы доказали э, за эти годы. У нас мой первый зам Мельникова, один из самых опытных депутатов, он единственный от Думы в Совете Европы, был председателем Комитета по науке и высоким технологиям. Академик Кашин, блестяще знает все сельское хозяйство. Николай Харитонов, Сибирь, Дальний Восток, почетный агр... аграрий. Светлана Савицкая, дважды герой Советского Союза, уникальная женщина с характером. Нобелевский лауреат. Сейчас, сейчас я отвечу с потрясающим опытом, создал лучшую в мире учебную школу, академия, вуз, школа, опытное производство, технологий. Это как раз те люди, которые возглавят ключевые направления. И тот совет высший, который вместе с президентом обеспечит выполнение. Реальных программ. И это сделают демократично, честно и достойно. Поэтому мы соперничаем не два отдельных человека, а мы в данном случае... В смысле, не путина и, Грудин, и Да, а предлагаем сильную командную работу под реальную программу и свои обязательства. То есть, ваш... На мой взгляд, результат в данном случае за избирателем. Если с вами донесем до избирателя свои предложения, уверяю вас, поддержка будет очень солидной. Она нужна и стране, и всем нужна. Спасибо Геннадий Андреевич за то, что в наше время эти на вы... горячие дни к да, нам прийти. Да, да, да, да. Да, вы смотрели да. интервью Геннадия Зюганова. С вами был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Будет спасибо. интересно. Спасибо, удачи всем. Спасибо